к теме возвращаемся ресурсы составляющие ресурсы из чего? То есть эти, ну, так скажем, те которые лежат на поверхности конечно это генетика генетика имеет очень большое значение если есть кто-то из долгожителей в родне, ну считайте по бездну вот. ну и то да, нужно сказать что это там, не 70 не 80% от состояния здоровья а в районе 33-40% у долгожителей это имеет значение. То есть остальное это, это образ жизни. Поэтому, конечно, генетика важна. Да, но наука достаточно молодая, особенно новая генетика. Не вот генетика аномалий, да, когда прогнозируют тяжелые э, патологии у плода. В этом смысле это медицинская генетика называется. Вот. А мы говорим о новой генетике, о полиморфизмах то есть о тех факторах, которые мы можем учитывать в перспективе говоря о том, что вот человеку не нужно использовать в своем рационе молоко, да, потому что там есть лактезная недостаточность и мы это увидим четко в генетике, не только в текущих анализах, да, или там по клинике или тот же глютен знаете, там непереносимость поэтому, да, если у человека в генетике есть эти факторы, то их конечно человек убирает и живет лучше то у меня есть одна Моя пациентка бывшая, да, которую я которая снял с молочных продуктов в свое время, именно коровьего молока. И она так вдохновилась, она ходила, все время не было сил, страдала от астении. Значит, тут у нее появилась энергия, настроение. Вот, она была экономистом, вот сейчас она, значит, диетолог. Вот. Там, значит, 200 тысяч с лишним подписчиков. скажем. Вот такие вещи. Поэтому индивидуальный, индивидуальный подбор. Потом как, как мама, сама беременность тоже имеет значение. Понимаете, какие инфекции переносила мама, когда носила в животе, да, скажем, ребеночка. Вот. Какие у нее были дефициты, как она там, отдыхала и так далее. Это все влияет. Да, там Тот же дефицит витамина В9. Это понятно, да, все знают, что тем, кто готовится к беременности, нужно обязательно его контролировать и повышать потому что формирование нервных руки у плода очень сильно зависит от фолиевой кислоты. То есть, фолиевую кислоту нужно еще поднимать до наступления беременности по-хорошему. Таймироды, понимаете, какие они были? Стремительные, с гипоксией, вот, преждевременные, липосроку. Вот. Это все имеет значение, вплоть до того, что, понимаете, вот, когда они приходят пациенты, я как еще врач который практикую, практикующий доктор, да, его рефлексотерапию выполняет в терапевтическом плане, я вижу уже по реактивности, да, как, у кого какая чувствительность, и зачастую я могу просто вот по ответу вегетативной системы понять, что это были либо преждевременные роды, либо это была, была гипоксия во время рождения. Знаете, то я то спрашиваю, и большинство случаев попадает, потому что у людей, которые э, родились уже с такими пост, даже это могли не заметить, знаете, в роддоме, э, э, ну, поставили там по шкале обгар какой-то семь или 8. да, вроде бы это неплохие цифры, но все равно э, была гипоксия, то есть там вегетативная нервная система очень подвижная, человек очень эмоционально восприимчив, знаете, этот фактор нужно учитывать уже дальше в выборе там, профессии нагрузок, перегрузок, потому что, ну, вот как бы идти в космонавты с такими, с такой, ну, их там просто не пропустят, да, потому что всем, mm -hmm. как готовят да, космонавтов. То есть это вот, если говорить о тестировании организма, понимаете, то это пожалуй наиболее полный подход и правильный подход для понимания вообще, что у нас объективно происходит в организме и что с ресурсом. Значит. то есть это вот космическая медицина.